Здравствуйте! Все это очередные тесты. А, конечно же, несмотря на то, что лыжи для меня в черной а, упаковке, залеченные под номером 305, я, конечно же, знаю, что это лыжи. И вы в титрах тоже увидели. И я готов сразу сказать, что меня лыжи порадовали. Хотя, надо понимать, давайте сейчас буду детализировать, чем и почему и как. Первое, чем они меня порадовали, тем, что они не изменились а, с прошлого года. В прошлом году они меня порадовали. Вот. Они остались прежде, меня радует эта стабильность, потому что можно на что-то ориентироваться, можно что то выбирать из того, что уже было и ты успел попробовать а, Второе, чем они меня порадовали, тем, что у них есть очень, на мой взгляд, грамотный баланс И в прошлом году я ставил их в топ именно за этот баланс Баланс не в плане там перед, завтрам, а баланс по стилистике катания Лыжи сбалансированы, у них есть карвинговая составляющая, у них есть отдача у них есть мягкая пружинность и проскальзывание. То есть вот они умеют сочетать вот это вот мягкое проскальзывание с некой отдачей динамической на выходе из поворота, когда их зажимаешь. То есть если их нет до зажимать, то они мягко уходят в проскальзывание. Если их поджать посильнее, то они прихватываются и выстреливают. Это у них действительно есть, это приятно. То есть можно при желании мочить на отдаче, а можно просто по фану в комфорте катать как бы кайфовенько, да. Значит, но здесь есть и некий минус. Вот сейчас у них жесткий склон достаточно, и им держака не хватает, они с траекторией сваливаются. Сваливаются при этом, но ну, абсолютно комфортно, и никаких проблем нету то есть они уходят всей лыжей, нет такого, что ушел носок, а пятка зарезалась и там вас начало там разносить. Такого нет вообще, никакой борьбы с лыжами не предполагается. Они равномерно как-то уходят. То есть вот некая какая-то нагрузка агрессивная, которую просто вот они уже не в состоянии держать. До этой предельной нагрузки вообще они очень комфортные и мягкие. Радиус поворота у них очень врябельный, но они любят свой. Он, он а, средний ближе к малому. Это их любимый радиус поворота. В нем они стабильны. В нем они комфортны, в нем они отрабатывают неровности, пружинные они, и, и проскаживаются На скорости, ну, кошмара нет, но надо их, как бы, придерживать Хотя, в общем, как бы, честно скажу, то есть, вот, да не было их проблем вообще на скорости Ехал, и хорошо мне было В общем-то, даже на льду, как бы, они так вот, ну, позвякивают, там, ну, шуршат, то есть, там, ну, ругаются Говорят, что, нет, нет, типа, не наши, давай отсюда быстрее валить Но едут, как бы, то есть, я не могу сказать, что была у меня какая-то катастрофа, там, на льду Доверие у меня к ним сразу появилось, как бы, потому что, в общем-то, они понятные Лыжи очень легко управляются На очень мне понравился вход, поворот вообще легкий На обе лыжи не надо, там, париться с внутренней ногой, можно немножко подзастревать Единственное, что мне у них, вот, теперь к минусам, он маленький один, очень слабый задник То есть, лыжи не терпят завала назад и пытаются уйти из-под вас в телевизор В общем-то, и можно словить, как бы сесть на задницу, потому что отдачливости задника как раз таки нет. Носок сильно рабочий, середина рабочая, задник тоже рабочий, но немножко послаже Все, больше минусов никаких нет. Новичкам могу советовать вообще абсолютно закрытыми глазами, совершенно спокойно. Но надо понимать, что лыжи где-то в таком среднем уровне и выше они не пойдут. То есть, куда-то прогрессировать какой-то агрессив стайл, наверное, скорее нет, чем да. Хотя, почему нет, может быть, потому что есть некая отдача. Вот, а возможно, это будут лыжи в топе, хотя я не знаю, что будет дальше. По еще следующий, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и в соцсети ставьте лайки. Заходите чаще на канал, Вопрос на форуме. Пока!